День добрый, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители канала, я Игорь Черноусов. Я закончил ругаться с сетевиками, доказать что-то этим людям вообще нереально, это трата времени, сил. Поэтому поставил жирную точку, теперь только позитив, только полезная информация, то есть возвращаюсь в старое рус. В этом ролике я отвечу на вопрос, который очень часто и многие задают, это как лучше монетизировать свой канал. То есть как начать зарабатывать на просмотрах на YouTube. Заработок на монетизации просмотров ⁇ это, наверное, самый простой вариант заработка на YouTube. Причем монетизация абсолютно вам не мешает зарабатывать на YouTube другими способами. Вам просто идут, капают денежки, либо льются рекой в зависимости от раскрученности вашего канала. Заработок на монетизации это реально пассивный доход, то о чем говорят во многих МЛМ-компаниях, да? Вы можете самостоятельно реализовать на YouTube, то есть вначале потрудились над своим каналом, вложили в него силы и времени, и затем этот канал начинает да, кормить вас. Как же лучше монетизировать свой канал? Я не буду делать каких-то обзоров, не буду рассказывать о том, чем сам не пользовался, расскажу только о своем личном опыте. Значит, первый свой канал Авторский канал, многострадальный, который называется Игорь Черноусов. Он у меня был изначально монетизирован через AdSense. Все было просто изумительно и замечательно, но затем я поддался на уговоры представителя вот этой медиа -сети, вот ее сайт этой медиа сети поддался на уговоры обещали достаточно много в первую очередь конечно обещали помощь в развитии канала что сама медиа сеть будет канал продвигать техподдержку обещали ну, в общем много чего понаобещали. обещали не хочу ничего сказать плохого об этой медиа сети деньги они платят платят вообще регулярно все тут у них чисто. В техподдержку сразу хочу сказать, я не обращался, но какого-то взрыва в продвижении канала я не заметил, даже наоборот. При подключении к этой медиа-сети мне пришлось зачистить канал, удалить неавторские ролики, и это привело к тому, что я потерял ну, порядка 40% просмотров на канале. И, конечно, у меня... Постоянно возникает желание вот нажать вот на эту вот кнопочку да, и нажать на кнопочку «Запросить отключение». Вот. Но так как я не люблю метаться, плюс этот канал у меня многострадальный, тестовый, поэтому не провожу отключение от этой медиа-сети. Поэтому, друзья, какой я делаю вывод? Значит, если у вас авторский канал, вот если вас не привлекает идея построения каких-то реферальных структур, если вы не хотите привлекать людей, которые развивают свои каналы, если вы не хотите помогать этим людям в развитии их канала, ну то есть как бы это не ваше, тогда для вас однозначное лучшее решение монетизировать на свой канал это через AdSense на ютубе колоссальное количество роликов как подключить аккаунт AdSense к вашему каналу ничего абсолютно сложного там нет привязывайте аккаунт AdSense ждите первые свои честно заработанные 10 долларов активируйте через код который вы получаете в письме свой аккаунт вот подключайте Рапиду Через Рапиду вы можете выводить денежки на любую платежную систему практически. То есть, все очень удобно, все очень просто. Вы не теряете никаких денег, и вам вам выплачивает практически 100% на заработанных денег. А, да, конечно, он выплачивает не какими-то мелкими порциями, да, когда есть что выплачивать. Но с моей точки зрения это абсолютно правильное решение. То есть для авторского канала и для людей, которые не хотят строить какие-то реферальные структуры, лучшее решение это AdSense. Это уже ну, мой личный опыт. А сейчас совершенно другая ситуация, если вы хотите монетизировать канал, который, ну, относится к разряду спам-каналов, когда вы там заливаете сотни роликов, эти ролики абсолютно не ваши на свой канал, и хотите решить э, проблему серых долларов, потому что такие каналы ExSense не очень любят монетизировать, и получаются такие серые значки долларов, которые, наверное, многие видели. Значит, как же эту проблему решить? Проблема эта решается легко и просто подключением вашего канала к медиа сети ну причем не к любой медиа сети а скажем так такой непритязательной медиа сети так как вначале я сказал что не буду делать никаких обзоров расскажу о том чем пользуюсь сам я вам сейчас покажу канал все вот посмотрите канал который называется человечище этот канал я создавал в рамках тренинга здесь нет ни одного моего ролика то есть все ролики скачаны с YouTube, и практически на всех роликах Включена монетизация, видите, зеленые доллары. А, да, есть ролики с отключенной монетизацией, но эти ролики а, нарушают авторские права. Причем я специально эти ролики не удаляю, хочу смотреть, хочу посмотреть, к чему это приведет. Но канал живет и прекрасно себя чувствует. Вот здесь вот падение по содержимому, связанному со, звуку, со звуком, и даже есть ролики, на которых совпадение а, по видео. Я везде согласился, что да, есть такие нарушения. Ролик прекрасно лежит, набирает просмотры, но да, он не монетизирован. Значит, для того, чтобы подключиться к медиа-сети, вам нужно сделать очень простую вещь. Вот В описании данного видео я разместил ссылочку на сайт медиа -сети. причем не просто ссылочку а свою реферальную ссылочку я об этом скажу чуть позже значит вы нажимаете на эту ссылочку и попадаете на вот такой вот сайтик это сайт медиа сети медиа сеть называется crazy group <laughs> но я ее так называю вот. Для того чтобы подключиться к медиа сети, вам просто-напросто нужно нажать вот на эту вот кнопочку подключиться сейчас. Значит, какие требования к каналу? Требования практически минимальные. То есть я подключал канал, вот этот человечище. Каналу было на тот момент 3 или 4 недели. Вот. Было меньше 100 подписчиков, несколько тысяч просмотров. Значит, на такую цифру любой канал можно вывести за две, за три недели. И эта медиа сеть у меня его в течение там часа подключила к своей партнерской. Нажали на кнопочку Join и выполнили вообще абсолютно несложную регистрацию, то есть от вас попросят ввести свои контактные данные, куда вам деньги переводить. Вот заявка рассматривается. Сразу хочу сказать, что если заявка рассматривается больше, чем сутки, значит, в принципе, наверное, ждать уже нет смысла. То есть вот эта медиа сеть меня, как я уже сказал, приняла свои объятия ну где-то в течение часа. То есть пришло письмо, вам на электронную почту смотрите, вот и вы заканчиваете процесс подключения к этой медиа -сети. В настройках вашего канала появится, что вы подключены через медиа -сеть, вот Crazy Group Aggregator. <laughs> вот, от этой медиа -сети мне абсолютно не хочется отключаться. Почему, я сейчас объясню. Ну, Во-первых, этот канал, никакая другая медиа-сеть, скорее всего, монетизировать не будет. Вот Эта медиа -сеть платит любые заработанные вами деньги, причем эти деньги переводятся на очень популярную платежную систему. У нас это в обмане, То есть заработали 5 долларов и вам денежки сразу же перешли на кошелек. Эта медиа-сеть платит даже если у вас забанили канал. То есть вы не потеряете свои деньги. Об этом они пишут. У этой медиа-сети очень удобный личный кабинет. Я вот сейчас в нем нахожусь. Если вы владелец нескольких каналов, вы прямо через личный кабинет можете спокойненько добавлять свои каналы, вот нажимая на кнопочку ⁇ Новый канал ⁇ Вы можете подключать рефералов и обращаться в техподдержку. Плюс личный кабинет у них постоянно развивается. Относительно недавно появилась вот такая классная фишка, это свободная музыка. Очень часто в последнее время YouTube ругается именно на совпадение по звуковому ряду вот пожалуйста здесь вот целая библиотека бесплатно распространяемой музыки и у этой медиа сети есть партнерская программа реферальная ссылочка лично моя эту ссылочку я указал в описании данного видео то есть друзья если вас заинтересовала вот эта медиа сеть вы хотите монетизировать свой канал я вас приглашаю в свои рефералы ну что я вам скажем так могу со стопроцентной гарантией гарантировать это однозначно онлайн поддержку в скайпе и вконтакте все мои контакты все мои реквизиты находятся в описании этого видео то есть я к сожалению не могу всем помочь но вам как своим рефералом особенно на любимую тему youtube я буду помогать сто процентов то есть пишите что вы мой реферал и я буду вам оказывать всяческие консультации. Плюс раз в неделю у нас живая встреча по четвергам. Приходите своими вопросами, задавайте их. Я буду отвечать вам и всем присутствующим на вебинаре. То есть я буду вам высылать полезную информацию на ваш электронный адрес будут идти обучающие курсы по ютубу и не только все это абсолютно будет бесплатно то есть раз в неделю будете получать что то полезное и ценное от меня плюс у нас закрытый чат там собрались люди которые интересуются ютубом вы все если не будете нарушать правила чата то есть не будете флудить будете добавлены к этому чату а если покажете себя адекватным интересующимся ютубом человеком я вас добавлю в закрытую группу закрытая группа это место где мы накапливаем информацию полезную по ютубу и не только там много чего уже есть вот все это будет в вашем распоряжении для того чтобы вы активно развивали свой канал вот и в ближайшее время я сделаю такой пошаговый курс именно для новичков, что вам нужно сделать для того, чтобы создать, наполнить и продвинуть свой канал, как его монетизировать по простому, быстро и просто, и начать зарабатывать какие-то первые деньги. Вот большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у вас какие-то вопросы по медиа-сети и вообще по ютубу пожалуйста, пишите их в комментарии под данным видео. Я все читаю и обязательно полно отвечу. Всем спасибо. До свидания.